Вот, допустим, у человека есть идея, смогу ли я много зарабатывать и чем мне заниматься. Он может идти двумя путями. Первый путь – искать. Это путь сложный, потому что, когда человек начинает искать, то у него может быть один шаг вперед и три назад, так как в момент поиска обычно появляются трудности. И второй вариант – это вариант поднимать свое энергетическое состояние. В тот момент, когда появляется идея, чем мне заниматься, чтобы зарабатывать много, необходимо мысленно оттолкнуться от такой идеи и создать или провести практику мысленную, с помощью которой вы как бы отталкиваетесь и вверх прыгаете. Что это даст? Идея вас осенит, она придет сама по себе.